Если запускать процесс чувственного отношения к близким, если вырабатывать в себе внутреннюю любовь к этим людям, ощущение этой любви, когда вы их видите особенно сильно, то тогда с неба упадут, даже если вы ничего не делаете. Говорю это серьезно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Я заметил, что прохождение марафона, занятий эзотерикой, практикую философию. Люди, которые обижают меня и мне отвечают, их жизнь наказывает. Да потому что я вам ставил защиту. Я думала, это совпадение, нет. Всем ученикам школы я ставлю на марафонах защиту, и вас обижать никто не будет. Будут по жопе получать в этот же...